Добрый день, добрый вечер, доброе времени суток всем, кто смотрит мой канал по заработкам в интернете, Компас Инвестиций. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, кнопочка будет вот здесь. Либо, если у вас не отображается подпись, вы можете нажать подписаться, чтобы всегда следить о новых способах заработка, которые выходят в интернете и которые я лично тестирую. Сегодня, ребят, мы будем говорить об Алимтрейде, а конкретно про вывод из Алимтрейда. Я недавно делал видео, а конкретно вот два дня назад Алимтрейд, торговля по сигналам. Моя железобетонная стратегия по Алимтрейду. Достаточно хорошие отзывы, ребята торгуют успешно. Все меня благодарят за этому. Но, ребят, есть такая вот фишечка у меня, то, что мне приходят деньги от рефералов. А это говорит что? А то, что видео выложено. Совсем недавно, а вы уже торгуете на реальном счете. Ну хорошо, если вы мой реферал, я не могу понять, зачем вы вводите свои деньги. Но зачем это делать? Потренируйтесь хотя бы 150-200 часов, тогда уж деньги заводите. Откатайте стратегию, тогда у вас уже будет как от зубов отскакивать. Поэтому не надо делать так, ребят. Не пополняйте деньгами реальными, хотя бы да ну 200 тысяч рублей здесь догоните это даже мало хотя бы 500 тысяч тогда на демо счете вы сможете перейти уже на реальный счет хорошо давайте мы будем выводить потому что надо протестировать ребята просят ну а я не могу отказать своим подписчикам есть несколько способов вывода из олимтрейда если вы еще не зарегистрировались в Трейде, ссылка будет на регистрацию в олимтрейде в описании переходим вот сюда, в меню, нажимаем вот здесь «Вывести», у вас появляется вот такое окно. Напоминаю, что некоторые нюансы по и по выводу. Минималка на ввод 350 и минималка на вывод 350 рублей. Но только на те реквизиты, на ту платежную систему, которые вы использовали для ввода денег. Ну, так как мне пришли от вот этих, наверное, плохо слышащих рефералов, да, которые мне говорят, не вводите реальные деньги, посмотрев мое видео, там, буквально два дня назад прошло, они меня не услышали, и вот мне упали денежки. Ну, будем выводить, да. Но хотя мы не вводили, поэтому нужно ввести, чтобы привязать систему платежную. Тут так все это и описано. Да, еще забыл сказать, ребят, Олимптрейд не дарит деньги. Здесь все создано для того, чтобы вы проигрывали деньги. Вы можете заработать здесь только если наберетесь опыта. Поэтому тестировать, тестировать, еще раз тестировать стратегию, набираться опыта вам нужно сейчас. Нажимаем «Пополнить счет». Несколько способов пополнения здесь есть и вывода соответственно, на те же реквизиты и на те же платежные системы. Банковские карты Kiwi, Яндекс, Вебмани, Neteller, Skrill, FazaPay. Что же лучше, спросите вы? Ну, у всех есть банковские карты, никому не хочется заводить эти кошелечки, но у того человека, который успешно зарабатывает в интернете, должны быть все абсолютно реквизиты. Я об этом говорю во всех видео. И еще некоторые моменты. Вы, наверное, знаете, если вы живете там в Украине, в России, в Республике Беларусь. По поводу Республики Беларусь и Украины я не уверен. Так я живу в России. Но в России скажу. По-моему, от 600 тысяч за одну транзакцию у нас ведется финансовый мониторинг. И если вы не имеете ИП, никаких у вас документов нет, подтверждающих заработок этих денежек, то вам вправе отказать в банке. Вот такой пришел, я к окну банка говорю, вот я хочу увести со своего Сбербанка, получить наличку. А мне говорят, слушай, а вот денежки-то откуда у тебя идут? давать документы, и мне могут эти деньги не выдать. Если вы возмутитесь, скажут, почему деньги не пришли даже на карточку, на счет не пришли, у вас ноль на счете. Вам скажут, заблокировал финмониторинг, 600 тысяч пришли, или там миллион пришел, допустим. Поэтому большие суммы невыгодно пополнять. И вообще работать через банковские карты. Если вы планируете хорошо заниматься торговлей на то вам необходимо искать какие-то более надежные способы. Есть э, такие платежные системы, как... Сейчас вам даже покажу. А, Где-то я делал видео, уже не помню. Короче, видео есть на моем канале. Оно снято уже очень-очень давно. Наверное, год назад я снимал. Там я рассказывал про офшорную платежную карту. Она работает мимо финмониторинга и, соответственно, так и не может финмониторинг заблокировать такие транзакции, так как банк зарегистрировал на каких-то банановых островах. Называется эта платежная система Advanced Cash, насколько я помню. В общем, ребят, найдите. Я делал видео очень-очень давно. А вот это Cash. Обычная система, значит, Visa, Mastercard. Ну, а сколько я знаю, тут Mastercard, карточку такой получаете, и вы всегда сможете вывести, ввести на нее без проблем. Но если вы хотите получить без крутых комиссий, так как если вы будете с такой карточки в банкомате выводить деньги, то вполне возможно много денег у вас в виде комиссии заберут. Можно использовать WebMoney. В WebMoney можно получить в виде реальных денег, если вы приедете к какому-то человеку, который принимает переводы от WebMoney выводят наличку, без всяких финмониторингов. Поэтому мы будем работать с WebMoney, выбираем WebMoney, будем пополнять здесь, чтобы соответственно привязать наш рублевый счет, рублевый WebMoney, выбираем 350 рублей. Вот здесь внимательно, ребят, все гаучки ставьте, я сначала неправильно выбрал, нужно выбрать ВМР. ВМР это значит рубли, то есть нас будет спрашивать деньги на пополнение 350 рублей именно с нашего рублевого счета. Отказаться от бонуса здесь ничего не надо, так как это относится вот к тем людям, на которые пополняют на большее количество денег, начиная от 2000 рублей. Здесь тоже ничего надо вводить, это вы можете пополнить на произвольное количество денег, увеличить ставочку на пополнение. Так, давайте нажмем пополнить. Кстати, если вы пополняете вот от 2000 рублей, то вам придет 2200, как видим. Нажимаем пополнить. Светить свои данные я не буду, там, короче, мои логины, всякие пароли. Они же нужно будет... Ввести номер телефона, он хотя уже введен, и нажать кнопочку «Получить код». Получаем код на телефон, вводим и жмем «Ок». Все просто. Короче, меня перебросило. Платеж удачно прошел. Кстати, за смс-ку сбираю тоже у вас какие-то копейки. Рубль 20, по-моему, взяли с меня. Но не суть, это ерунда. И видим, что у меня на счету вот такие вот денежки. Яй-яй-яй. Что ж я сделал? Пополнил мне реальными деньгами. Ну что ж не сделаешь ради своих подписчиков? Ребят, вы понимаете, что я хочу быть честным с вашими подписчиками. Я всем говорю, что вы научитесь. Если вы будете сейчас без учебы хорошие, хотя бы два месяца, не потренировавшись, вводить свои деньги и проигрывать, я же с вас буду терять деньги, так как если вы зарабатываете, то и я зарабатываю. Если вы сливаете, не торгуете здесь, я ничего тут, соответственно, с вас не зарабатываю. Я и сам здесь буду торговать, потому что я сейчас только тренируюсь, я имею деньги, я могу сразу ввести, чтобы стать vip но я не буду этого делать, потому что я должен стать сначала верхом здесь торговли. Только тогда я буду принимать решение, чтобы вводить сюда реальные деньги. Пополнил я только лишь для того, чтобы, повторюсь, еще раз: только для того, чтобы протестировать на ввод и вывод, так как меня это просили сделать. И давайте будем дружить, давайте будем слушать меня хорошо с открытыми ушами, так как я хочу, чтобы было и мне хорошо, и другим людям хорошо, тогда будет развиваться и мой бизнес, и ваш бизнес будет развиваться. Я не хочу по-наглому с людей просто собирать деньги. Мне нужно, чтобы было всем хорошо тогда и мне будет приятно на душе. Я не только люблю деньги, но я люблю хорошие отзывы, скажем так. Такой вот человек. Хорошо, давайте будем выводить, давайте нажмем «Вывести». Здесь по отзывам, кстати, видим, деньги приходят моментально, а по отзывам говорят, что на Сбербанке на всякие карточки-то нескольких дней. Сейчас у нас 24 число, 22.00, и вполне возможно, в преддверии вот таких вот новогодних каникул. Сейчас, кстати, у католиков Рождество, из-за этого, может быть, тоже какие-то загвоздки. Хотя по отзывам на WebBank выводят достаточно быстро. Тут даже пишут, что 24 часа или на следующий день. Минимальная сумма вывода 30 рублей. т т т т, -т, -т. То есть давайте те деньги, мы в принципе которые мы ввели мы их попробуем и вывести. Да, протестируем на вывод. Чтобы оставить некоторую сумму. Давайте нажмем «Отправить заявку». Итак, ваша заявка такая, ожидает обработки, вебмани такой. 350 рублей, бла-бла-бла. То есть можно ее отменить. Так, операции. Пополнение мы видим, да, выплата, что у нас тут по выплатам, все операции, только пополнение, хорошо, будем ждать, то есть деньги можно здесь пока эти тратить, если вы все сольете деньги, да, у вас даже не останется вот тех 350 рублей, которые я сейчас запросил на вывод, а если бы у меня сейчас 0 осталось, то мне бы ничего не вывели, если бы я оставил там 5 рублей, слил все, осталось мне 5 рублей, ну и вышли бы мне. На кошелек по факту 5 рублей. Я вам покажу сейчас свой кошелек. Выбанить, сколько у меня сейчас там есть денег. Так, вот мой кошелек абсолютно реальный. ВМР. Мы выводим на него. Обращаем внимание, что я не указывал при выводе кошелек. А почему? А потому что кошелечек запомнился, когда я вводил сюда деньги. Поэтому уводите только на нормальные кошельки, либо платежные системы. Сбербанк это долго и ненадежный в случае больших сумм, если вы здесь планируете работать очень-очень крупно и долго. Вот так, ребят, будем ждать. Сейчас у нас 22.02, 24 декабря. Продолжим, когда денежкой не упадут. И сегодня у нас уже 25 декабря, 7 часов вечера. И что, ребят, денежки мне пришли. Представляете, пришли. Примерно прошло 24 часа. И мне на телефон пришла смс-ка. Даже, наверное, меньше, чем 24 часа, потому что у меня смс пришла в 13.53 сегодня днем. А видео я начал записывать только вот сегодня вечером. Могу вам показать свой WebMoney кошелек, чтобы убедились, что деньги у меня на кошельке. 349.90 мне упали. Поет From Alim Trade. Хотя, видимо, я пополнял на 350, дабы привязать свой WebMoney кошель. Ну, а я пощелкаю по кабинету, чтобы убедились, что это абсолютно реальный мой кошелек. Ничего здесь не нарисовано. Вот мой кошелек и видим, что реальная сумма на реальном кошельке. Пускай это пока небольшая сумма, ребят, но... Посмотрим, как будет AlimTrade вводить более большие суммы, когда я буду разгонять свой депозит. Депозит я буду свой разгонять, я буду работать на своем реальном счете, лишь только когда я отточу полностью свое мастерство по торговле на Трейде. Еще пока месяцок я планирую поторговать на демо счете. Вот так, собственно, нужно выводить деньги с Трейда. Если вы хотите здесь зарегистрироваться, то ссылка будет в описании. Но, ребят, помните, что только теми деньгами, которые никак не ударят по вашему семейному бюджету, потому что здесь очень большие риски, даже больше, чем в любом хайпе. Но и заработать можно намного больше. Пока можете потренироваться, в течение хотя бы двух месяцев погонять вот эту стратегию. Также понаблюдайте, наберитесь опыта, потому что не только по стратегии можно работать, но и по личным наблюдениям, в зависимости от того, как идут свечи. На этом все, ребят. Подписываемся на канал. Сейчас я работаю над новым способом по привлечению трафика, по привлечению людей, по привлечению рефералов, о котором никто из других блогеров по заработку не знает. Буду сейчас ее тестировать, и когда будет она готова, то вы узнаете первыми. Следите за каналом, чтобы не пропустить это видео. На этом все, ребят. Кнопочка для подписи будет вот здесь. Да пребудет с вами профи, друзья. Всем удачи и больших заработков. Пока-пока.